В религиозно-политической оболочке мира доминируют три религии – иудаизм, христианство и ислам. Иудаизм был создан после исхода евреев из Египта. Их 40 лет содержали и тонировали в пустыне, и тем самым произвели идеологическую селекцию. Ту идеологию, что вдалбливали им в пустыне и называют сейчас иудаизмом. Им внушили, что они сверхчеловеки, живут под личной опекой Бога, который им единственным, поведал, как надо жить на земле, а все остальные должны им покориться. С этими мыслями они стали медленно продвигаться от Египта до Персии, уничтожая все народы от старта по пути и на финише. На всем пути постоянно прослеживается неразрывная связь евреев с неприкасаемой кастой жрецов, как египетских, так и их собственных, то есть левитов. Когда еврей Иосиф, правая рука фараона, отнял у всего народа египетского земли, серебро, скот и хлеб, то, во-первых, он не коснулся жрецов и их земель. И в Библии пояснено, что земли жрецов неприкосновенны. А во-вторых, жрецы иногда отстраняли от власти фараонов. Значит, реальная власть была у жрецов. А это значит, что жрецы позволили провернуть такую схему Иосифу. Когда Израиль покинул Египет, он забрал все ценное имущество у египетского населения, и это имущество методами всевозможных правил и ритуалов быстро оказалось у левитов. Левиты – это жреческая каста евреев. Левиты неприкосновенны, а особенно неприкосновенны потомки Аарона, брата Моисея. Кстати, сам Моисей вообще-то был не только внуком фараона Египта, но и действующим жрецом Египта. А его мать Тиа была дочерью фараона Сети Первого и сестрой следующего после него фараона, Рамзеса II. Она хотела, чтобы Моисей стал первосвященником. Все золото и ценности, которые евреи грабили у покоряемых и уничтожаемых ими народов, всегда переходило левитам. Когда Моисей увел стадо в пустыню, он как жрец Египта использовал в обучении и управлении людьми те же самые методики, что применялись и в Египте, традиционно. Надо было лишь перекрасить обертку. Иудаизм не очень эффективно годился для разрушения и переформатирования государств. Самой главной проблемой было то, что инородцы сразу понимали, с чем сталкивались, и давали жесткий отпор, а после внедрения с такой идеологией долго удерживать власть не удавалось. Иудаизм в качестве идеологии на экспорт совершенно непривлекательный и отталкивает адептов своей жестокостью. Тем более такими методиками, какие есть в иудаизме, нельзя учить своих врагов. Врагов надо ослаблять, разрыхлять и запутывать. Тут нужна противоположная по замыслу идеология, и такую идеологию вырабатывали относительно долго. Это христианство. Христианство – это противоположная иудаизму религия по методике воздействия. Если в иудаизме иноверцев надо уничтожать, в христианстве – уважать. В иудаизме становиться господином, в христианстве – покоряться господам, так как всякая власть от Бога. В иудаизме – давать в долг под процент и подчинять экономически. В христианстве простить и отдать последнюю рубашку. В иудаизме побить камнями, в христианстве подставить правую щеку и так далее. Если такую религию внедрить в какой-либо народ, то его политический иммунитет значительно снизится, и покорить его будет относительно легко, так как он будет к этому склонен. Большого смысла подробнее рассказывать о христианстве нет, гораздо интереснее в этом отношении ислам. Ислам – это успешная попытка противостоять иудейскому влиянию, и менее успешная попытка использовать то пушечное мясо, которое в большом обилии наплодили иудеи, то есть использовать потенциал христиан в своем влиянии. Первые мусульмане, как иудеи, это арабские народы с кочевым образом жизни. А то место, где спроектировали иудаизм, от того места, где создали ислам, отделено узкой полоской красного и мертвого морей. С христианством Мухаммад столкнулся, когда торговал в Сирии. Там он и ощутил все ужасы иудохристианской доктрины, которые могут постигнуть и его страну. Мухаммед делает выводы и в описании своей новой религии ставит серьезное экономическое противоречие с христианством. Никакого расставщичества. Анализируя основы учения христиан, Мухаммед отказывается от символа веры, как от влияния духовного паразитизма. И теперь Христос уже не Сын Божий, а человек-пророк, и смерти пророка на кресте не было, как этого требовали иудеи. После становления ислама на Ближнем Востоке христианство уже не могло так широко и беспрепятственно распространяться. А через тысячу лет возник парадокс. Теперь уже христианство стало преградой на пути распространения ислама, и только в ввиду военной консолидации христиан.